Приветствую вас на канале компании Радио Сила. В этом видео мы расскажем вам о автомобильной радиостанции OptimSTAR. В комплект входит радиостанция, гарнитура тангента на витом кабеле. Имеет шестипиновый разъем, кронштейн для крепления рации в автомобиле, а также набор крепежных винтов и кронштейн-тангенты. Ну и, конечно же, инструкция на русском языке. Радиостанция имеет довольно компактные габариты. Выполнена в алюминиевом корпусе. Сверху мы видим наклейку с серийным номером и название самой рации. На лицевой стороне по центру расположен дисплей, один регулятор, 6 кнопок управления и шестипиновый разъем для подключения тангенты. Динамик располагается в нижней части и закрыт пластиковой крышкой. Сзади расположен небольшой металлический радиатор, который является продолжением корпуса. Он служит для охлаждения передатчика. Здесь также расположено гнездо для подключения антенны и гнездо для подключения внешнего громкоговорителя. Есть вывод кабеля питания фишкой для подключения второй части. Во второй части расположен штекер прикуривателя и предохранитель. Кстати, запасной предохранитель находится здесь же. На тангенте мы видим большую клавишу передач, две кнопки переключения канала и кнопку быстрого перехода на канал дальнобойщиков. рация работает в частотном диапазоне 27 МГц. Имеет 240 каналов в 6 сетках. Дырок, к сожалению, нет. Есть переключение налей и пятерок. Две модуляции амплитудная и частотная. Рабочее напряжение 12 и 24 вольта. Заявленная мощность до 10 ватт. И габариты 123 на 40 на 140 миллиметров. Станция включается нажатием на регулятор. Он же отвечает за уровень громкости радиостанции. И первое что бросается в глаза это цветной дисплей. На дисплей отображается большими цифрами номер канала. Здесь также мы видим сетку, модуляцию, непосредственно саму частоту. Есть S-метр, уровень шума подавителя и включенный noise бланкер. Клавишами вверх-вниз, соответственно, переключаются каналы. Кнопка переключения модуляции переключает между амплитудной и частотной при коротком нажатии. А при удержании активирует сканирование. Направление сканирования можно менять кнопками переключения каналов. Следующая кнопка при кратковременном нажатии переключает между нулями и пятерками. Не забывайте, что в России мы работаем в пятерках. При удержании этой кнопки активируется переключение сеток. Сетки также меняются кнопками переключения каналов. Всего тут 6 сеток. Следующая кнопка регулирует шумоподавление. Тут при коротком нажатии мы регулируем уже ручкой громкости уровень шумоподавления. А при удержании переключаем тип шумоподавления. При нажатии на кнопку меню мы, собственно, попадаем в меню рацию. Тут доступно 10 пунктов. Это переключение языка, русский и английский, яркость дисплея, звук нажатия клавиш, подавитель импульсных помех по питанию, фильтр высоких частот, мощность передатчика. Ограничение времени работы на передачу, сигнал окончания передачи, автовключение и сброс на заводские настройки. Вроде бы все просто. Также здесь есть зеленая кнопка, это быстрый переход на 15 канал, точно так же как и на тангенте, а при удержании она блокирует клавиатуру и появляется соответствующая индикация на дисплее. Новинка от компании Optim, радиостанция OptimStar, обладает мощностью до 10 Вт, имеет цветной дисплей плюс самые необходимые функции которых, как мне кажется, не хватало в более младшей версии. Также сейчас мы видим все больше и больше раций появляются с универсальным питанием 12 и 24 вольта. И эта модель не исключение. Единственный нюанс, рамку под один гин к ней очень сложно подобрать, ввиду ее нестандартных габаритов.